Бегеев Владимир Матвеевич, ко мне, ко мне обратились жители поселка Нарта, так как ну, я являюсь следом КПРФ, э, работаю по этому селу, это село дает очень хорошие результаты для нашей партии, как это село, как у Личиды, я работаю по Личидам и по поселку Нарта, дают результаты хорошие, так как э, сейчас вот происходит, вот, ну как, я, как вам сказать, такой беспредел или еще, я не знаю как это назвать, Жители были возмущены, собрал, собрались ход села, обратились ко мне. Ну, так как я член партии КПРФ, мне пришлось обратиться к депутату народного фурала Кмедмир Горяевне. Ну, от меня последовал звонок, Кмедмир Горяевна отреагировала, сказала, сейчас приедут и ребята. Вот здесь собрались жители села. Ну, правда, все здесь одни домохозяйки, пенсионеры. В основном все это зашли, здесь остались самые стойкие. Вот они дождались, ну, по-моему, все рассказали вам. Ну как, здесь все обещают, обещают, обещают. Ну, Жители просто разочарованы. Я не знаю, 1 августа все это будет, 1 сентября или 1 октября, или 1 декабря. В общем, в общем обстановка такая. Эту дорогу ломают уже на протяжении трех лет. ломают. Каждый раз нам обещают, что отремонтируют, отремонтируют. Ну, правда, ее занесли этот Бюджет по, по заявлению пенсионеров села да? занесли, обещали в этом году в июне сделать, потом еще переложили на, на август, потом на октябрь переложили, это они приезжали в апрель месяц, сделали проектную документацию на 2 километра. Там было немного поломано, да? Сейчас они вот ездят, вот здесь крестьянские Ахурская хозяйства, вода. Ленинский комсомол, они ездят. Видели? Они вообще разбили. Там уже речь стоит не о двух километрах, там может до трех и а о пяти километрах. Вообще рядом стоит старая дорога стоит, да? Грейдер стоит. Они в начале уборки ездили по этому грейдеру. Не в этом году, в прошлом. В прошлом году ездили. А в прошлом году не ездили. Сейчас, году. Сейчас да. вообще, то разбили. То разбили. вообще разбили, вообще разбили. И так и звонили -го району администрации, куда только не ни обращались, никто не имеет права останавливать. И, ну, в общем, мы остаемся с этой дорогой, здесь живут одни пенсионеры. Да, вы видели, сейчас вот если у нас одна единственная, здесь ни магазина нет. Нормального фельдшерского пункта нет. К нам скоро не вода у нас привозная. Нет, Ни один не водовод не сюда приедет, не приедет. Да? Ни скорая помощь не, не сможет проехать. Вы видели, и в каком состоянии. Сейчас они разобьют. Нам сказали, сделать ямочный ремонт. Это дорога с советского времени. да? Сейчас они разобьют. Ну, какой ямочный ремонт они там сделают? Они а? сказали, сделаем ямочный. Снег упадет, вода упадет и все, это ямочный ремонт. Нету. Ну, а Нет реальной... же гарантии, что они нормально сделают. А ну, Хоть, и, хоть и... на сколько километров делать дорогу. На 2 ну, километра. Это в, в апреле месяце они там замеряли и измерялись. Сейчас уже обстановку надо смотреть по сегодняшнему дню. Ну, уборка, идет, уборка идет, уборка а, идет. Сейчас они разобьют не 2 километра, сейчас они разобьют 5 километров. Правильно? А, вы видели да, такого состояния? Она вообще а нормальная мы дорога была. Не Нет, здесь приехали, Откуда телевидение приехала. Здесь мы вот здесь да. крестьянские хозяйства да, находится, да. и потом находится вот этот, как и его, Совхоз, как он называется? Ленский комсомол. Ленский комсомол. Ленский комсомол. Октя... Как, все время как село называется Ленпу, это? С оно? Первомайское. С С Первомайского они вот. По 10, по 20 Камазов. Камазы большегрузные, там минимум 50 тонн грузят, сам Камаз 15 тонн весит. Вот представляете? Она там расчет, ну вы видели, в каком состоянии да? она? Вот а вот вот просто в рамках конструктивного разговора. что Глава СМО не может переговорить с этими фермерами собрать, с этими совком, Два года кто, мы разговариваем, не знаю. Мы Кто? Глава Ярмова. Не получается да. у вас с ними переговорить и выйти, чтобы конструктивно поговорить, объяснить, чтобы они не ездили, ну вот так вот, мы же все здесь живем, ну, живем. Дело в том, что в я, вообще. как глава ИСМО, вот эти вопросы не решу просто, они мне могут и послать куда, и будут правы. Нет, понимаете? Да. вы дело решали, то, что, я, тут, я, тут, я дело, то, что, Да, тут разговор был у нас, был разговор, ну, понимаете, это уже. Тут выше меня не могут вопросы эти вопросы решить, я тем более не буду. Как говорится, лист нарожен. Нет, да. если действительно, просто по человечески, богу ты объяснить. Ну, в, в, в, я говорю, вот эти вопросы уже уже порешали. Сегодня приезжала mm. вот брпороф э, приезжала, потом не в МВД приезжает. Ну да, ну я сейчас шлююсь, мы я не... это не порешали. Да. Не верю, да, что, ну, а ну, Мы ну, еще да. только должны бумаги. Это просто приезжали. болтовня. Пришли, отбрыхались и ушли. Да. А кто Нам сказали с Зампрокурора Зам прокурора приезжал, потом гаишник приезжал. Сам а, начальник Начальник ГАИ га по приезде и по Икибруску. Но Мы они приезжали. сейчас сказали, что с 1 августа начнется ремонт. Ну, правда, ремонт будет живой. ямочный. Ну пусть даже ямочный, ямочный ну, сказали большой. Это, это капитальный это ремонт, ремонт да, бешеные в, деньги стоят. Они не справятся. В РМО нет денег вообще. Я не знаю, если полностью поменять, например, да? Если, я не знаю, какой, какую сумму это обойдется. Во-первых, у нас... 7 РМУ, километров, да? 7 километров. В РМУ у нас денег нету, как вы знаете, да? Ну, тут дело в том, что еще, я не знаю, как республика, мы тоже, так думаю, что... Сейчас уже не, километры, нет, сейчас нет, я сейчас не 2 километра. Сейчас уже не 2 километра. Да не да 2 километра, да. там еще больше уже. Ямочная пофигня. Это, ну, это 2 километра только но было в прошлом в году. Будут следы, посмотрели, посмотрели. Они, они же не будут половину сделать, половину не сделать. Они, во всяком случае, я думаю, все сделают. Они приезжали, посмотрели. Все. Все. вопрос. Про Происпектно-документация готова все. Просто, Сейчас с 1 августа начинает работать, и да. я, я, я, я, я думаю, как глава, я думаю, все будет нормально. Я нет, автомат, нет. Да. нет. Да. А вот до сих пор уборка идет. Ну, поэтому не до сих пор уборка идет, делать. и они будут ездить по это этой же дороге, нет, а они будут нормально. Можно запустить грейдер, старый грейдер идет, с левой стороны, старый грейдер идет. По старому грейдеру пускай ездят, по старому грейдеру ездят пускай. Это еще сейчас мы они говорим, еще повторюсь. будут ездить, еще будут этот, уборка, будет еще длиться. А эту же да, дорогу они же сейчас происходит. сломают совсем, до конца уже сломают. Не, не 5 километров, а все семь километров они сломают. Будем делать проектную смертную документацию, чтобы вам провели воду. У -у -у. Складывайтесь, надо 90 тысяч на проектно сметную смертную документацию. Также говорили. Да, да. 100 000, Вы тысяч мной да. мы собирали деньги. Да. Они мы сказали, а 10 собрали. тысяч, 20 мы собирали, по 30 тысяч мы отдали, uh -huh. 60 тысяч. Uh -huh. А 30 тысяч они сказали, мы, РМО да. заплатит. Да, да. Уже Нет, сколько лет марта, прошло? Мы продали, мы последний раз, последний раз мы складывали 100 тысяч мы отдали. 30 тысяч должен был Кравченко. Да, да, РМО. РМО. И все, нету ни документации, ни воды, а ни хига, ничего ничего денег нету. И все. С нами даже и так не же эта дорога будет. Какая ничего. разница? Мы даже его вообще, вот второй год уже, мы его даже не видели. Он даже и не приезжал к нам. Не, он приезжал, на но, открыть памятник. Ну, он приехал, но там, он что, был весь поселок, что ли? Не было там, там, два... Нет, но он ничего поселка. не сказал, просто поприсутствовал. Его, ехал, и уехал, все. да? А так, чтобы что-то нам объяснить, что-то рассказать, его вообще и не было, даже он Не вообще вот не нашу нарту все объезжают десятой дорогой. Почему вы знаете? Почему? Потому что у нас урановая шах. Да. Все боятся. А мы сто лет живем и никто да. нас не съел. Ну, кому надо урановый шах? Этот, урана, урана приезжайте к нам. Да. Мы... Надо... Да. На... мы однажды, знаете, когда Буратаева баллотировалась депутаты в Госдуму, нам сказали, она приедет с нами встречу проводить. Это было зимой холодно, помните, мы в школе все собрались, бабы собрались, ждем, ждем, ждем, ждем. До 10 или до 11 мы просидели, она мимо нас проехала и к нам даже не заехала, помните? Вот Я говорю, шахты боялись они. Больше про вас никто не вспоминал, да? Нет, они когда перед выбором приезжают, обещают золотые горы, вот мы это сделаем, это. А и потом вы, выборы и пройдут, все, и на нас забыли все. Мы, Богом забытая страна, урановая. Но, ну, однако, наши дети выросли. Они там да. на речке рыбу ловили, ночевали, голубей ели. И, обещали и мы живем мир, уже сколько, 50 лет живем. Рядом, вот, где-то 3 километра, да, Сахта? А люди боятся к нам приезжать вообще. Да. Чего боятся? Конечно, хотел обратиться ко всем партиям. Да? Единой России, коммунистам. Ну и, и всем остальным по просьбе своего населения, чтобы действительно этот вопрос держали на контроле. Угу. Я думаю, все эти вопросы будут в ближайшее время решены. Потому что я разговаривал сегодня с главой РМО Путин Борисордовичем, но он обещал твердо, что с 1 августа начнется строительство дороги, вернее, ремонт дороги, да. Поэтому мы надеемся, ну и думаю, и население наше. Тоже надеяться. Здесь Дело в том, что здесь живут в основном пенсионеры. пенсионеры, поэтому такое отношение к пенсионерам у нас, вы сами знаете, если пенсионеры, то как-нибудь, я думаю, они там переживут или там пронесут все это. Поэтому, да, поэтому, так здесь же такие же люди живут, ну, как по всей России, они тоже хотят какие-то удобства, поэтому, ну, дело в том, что наши, как говорится, руководители, и республики и района и конечно и СМО стараются хотя бы что-то сделать для своего населения поэтому я заранее хочу поблагодарить всех ну и руководство республики и, э, и района ну чтобы посодействовали чтобы это проконтролировали чтобы все было нормально чтобы люди были остались довольны так что хотелось поблагодарить чтобы приехали к нам посмотрели наше село да, Фило, конечно, у нас такое состояние, конечно, можно сказать, не очень-то хорошее состояние, но тем не менее мы стараемся сделать для своего фила что-то лучшее, что-то, как говорится, облегчить условия жизни нашего населения. Да. Поэтому ну, мы в этом направлении работаем, конечно. Mm -hmm. У нас есть сложности, конечно. Но тем не менее мы думаем, хоть и пенсионеры, я думаю, мы эти, эти вопросы порешаем. Так что спасибо. Mm -hmm. Я думаю, я как представитель Коммунистической партии, поскольку к нам обратились сегодня утром, я поставлю вопрос этот перед руководством партии, и я заверяю вас, что партия возьмет это на контроль. Об этом, естественно, будет тоже, как подниматься вопрос не только к руководителю района вашего, но и, я, я думаю, непосредственно к главе республики и тем контролирующим органам. Здесь действительно нужно вопрос решать. Так, спасибо, что собрались, спасибо, что обратились к нам. Мы, мы, например, хотим верить вам, коммунистам. Потому что уже не знаем даже, кому нам верить, кому обращаться. Вообще, мы Богом забытый поселок у нас такой. Никто про нас не знает, но один раз привезли 5 килограмм соли, гуманитарную помощь. Ну то спасибо. население сколько здесь? Домов 50, наверное. Ну, может меньше. Ну, в основном да, старики. В Молодежь вся уехала. Да. Старики мы живем. Да. Ну, знаете, если честно, вот он говорит, ну, я боюсь, говорит, я, по, я не верю, это это что с, 15, с 1 августа начнется ну, строительство, да, это все. Вот это выборы скоро будут, и вот обещают бешено, все обещают. А, все уехали, выборы да, а вот пройдут, нас вот забудут. Да. Да. А между прочим, вас, ваш этот главный коммунист с нашего совхоза. Да вот будем контролировать. Mm -hmm. Мы, Мы надеемся будем. на вас. Давайте, на пожалуйста. Не делайте так, если за нас голосовать не будешь, с работы улетишь. Как Единая Россия так делает. Мы так разве делаем? Я говорю, предупреждаю, не делайте так. А то у нас так... Если не будешь голосовать за Единую Россию, фиг с работы. Кто так говорит? Люди говорят как будто вы не знаете. Мы же не знаем такого, мы же коммунисты. Нам бы дорогу, да, у нас вот сейчас не хлеб, машина сейчас не будут ездить по такой дороге. что Они будут говорить, зачем нам свою машину угробить. Ни воду, нам воду. Я там нахожусь, и эта дорога А Если это будет, да, конечно, тяжело будет. Ну вот ну, а его цепляется. еще и не попросишь. Мы, мы так да. получаем, едем в город. Оттовариваем личины, На месяц и Хлеб у нас привозной, вода у нас привозная, у нас все привозное. Вот у кого есть машина, мы едем там покупаемся мешками, затариваемся, как говорится. Мы оттуда уже сколько лет все время пили-пили. И вот последнее время там рядом. Да, кто-то купил земли, и теперь вот он пускает свое хозяйство, ну, скотина там пасется возле этого источника. И, ну, естественно, вот это с пылью, это все летит, невозможно пить. И вот непонятно, вообще вот это на, на, находится на, на территории Володаровского СМО, но там они, дело в том, что сейчас стоит такой вопрос, что якобы эти земли продали вот этому участнику, ага, он собственность его. И он сказал, это моя земля. Ну а создаёт. почему вот, как, в СМО, в, РМО, в, СМО в этом, в они так халатно отнеслись ко всему этому, я не знаю. Там раньше Балданик, он был такой мужик хороший, вроде мужчина хороший, но я не знаю, как он мог... Такой а это долевая земля, да, ее продали. Да. Этот... мы даже не поймем. Мы даже не поймем колодец, Вот, да? может быть, нам разъяснят да, наш ахлачи. Дело в том, что сказали, что это спорный вопрос идет, там судятся, ни вообще ни конца, ни края там этого вопроса нет. Но так понятно, что продали видимо землю. Ну как так можно? А сколько километров отсюда? Это да, вот раньше ветровая электростанция была. Ну не доезжая до него. С правой стороны да? ветровая вит жили, а тут... океан а это, насчет хамура, Хамур, Хамур, хамурской воды. Хамура, вода, что, вода в принципе уже не, нормальная ситуация. Ну, ну а насчет земли, да, там, да. Да, да, ну, но дело там, там же, он находится на территории песчаного э, эсмова. Ну, дело в том, что там они глава, глава занимается этим вопросом. Гектаров он должен был отбить. Да. Ну, Но они продали эти земли, что ли? Ну как продали? Это землю добрал Чабан. Этот Чабан. Да. Ну, как, как они могли так Ну вот так же сам... получилось. В да, аренду или В аренду, да, в аренде да. да. В, в аренде, да. В, в аренду. Да. да, да, в аренде, да. Ну, дело в том, что человек занимается. Да нам вообще ниоткуда литров, воду пройти. Да. Нет, ну воду-то мы, не воду мы будем брать. воду а уже вопрос стоит брать. Дело в том, в том говорят, что мы -то все время, время оттуда брали Чуримович. воду. А? Да. Дело в том, что эту воду мы к Сибири, как приехали, с тех пор пьем. Да, да. Амурскую да, воду. Да. И больше нигде не брали. Да, да. А сейчас, оказывается, мы не имеем то права. То есть вы берете и привозите Да, да, да. На сегодня какой-то фермер взял и. Забрал, может, да, можно, можно забрать. Может, забрать тут. или забрал, не да, знаю. Нет, дело так, не нужно. Да, это действительно так, а может быть, так, так же будете пользоваться. Не, мы пользуемся, мы пользуемся. Ну, вода плохая, ну, было, и... да, ну, это было, а сейчас нормально. Не, не могут найти управу на этого чабана, чтобы он не пас там свою скотину. Он, он, он рядом, возле. Мы же там пьем, а он рядом там какая-то скважина. Там четыре колодца стоят. Одна из них скважина. Он сказал, оттуда он поет свою скотину. И эта скотина, естественно, ходит совсем близи тех источников, которые мы пьем. Да. А вы нам можете данные дать? Данные мы не мы знаем его. А, да, он, он Да, отделом, да ничего подобного он не варил, он, он купил он, мы, эти земли. Тоже... Да, он бывший мент построил новую новая рядом. прям да. рядом. Ну а что сейчас там говорю? стоит кавказец. Борень. Угу. Да, а мы платим, у нас с Хамуром мы 1400 платили. И а теперь время... у Батурина берем. А у, 1700. у Батурина мы 6700. Берем и есть. это пьем воду. Да, и никто его даже, тем более еще не проверяет, не санитарные какие там подходит она не подходит для, вообще для питья. Никто ничего не может. Тоже как вопрос это... воды, да? Тоже да. вопрос да. воды. А у нас с все. Вопрос. Водой тяжело. Здравствуйте, уважаемые земляки. Сегодня к нам в Мысское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации поступило обращение от жителей поселка Нарта Приютинского района, в котором они сообщили о том, что проводит сход граждан по поводу дороги, дороги, которая ведет от федеральной трассы элиста ставрополь до самого поселка поселка Нарта. Действительно, мы выехали, поговорили с местными жителями, которые обеспокоены состоянием указанной автодороги, поскольку в летнее время, в такую 40-градусную жару, сейчас проходит уборка урожая. И сельхозтранспорт груженный развивает данный участок дороги. И в ходе с холода было, вы, ну, было выяснено то, что да действительно люди эту дорогу латают. в репортаже вы увидели какие там повреждения. Лю, люди самостоятельно своими силами латали указанную дорогу, засыпали ее щебнем и цементировали на сегодня по информации главы сельского муниципального образования. Данный участок дороги будет ремонтироваться по федеральной программе, но всего 2 километра дорог. И мы, представители партии, Коммунистической партии Российской Федерации, взяли данный вопрос на контроль. И сегодня от Коммунистского регионального отделения будут отправлены обращения как в Юргенское районное муниципальное образование, так и в правоохранительные органы, а именно государственные Государственное инспекцию безопасности дорожного движения. Жители возмущены, хотели выходить на, на, на трассу, перекрывать трассу. Мы как я как общественный деятель, как лидер общественного движения, также обеспокоился данным вопросом. И мы выехали, поговорили с жителями поселка, которые обеспокоены. Взяли на контроль, дальше будем держать вас в курсе. Спасибо.